Всем привет, этот человек, ребят, ну, новый кейс вышел в CSGO, долго его ждали, ночные горезы, пом, как так он называется, на русскоязычном ютубе я только два опенкейса видел, успели, успели залететь, один такой кейс на данный момент стоит по 800 рублей, ну, как бы, нифига себе, у меня их сегодня будет 15 а попрошу влепить лайк, потому что я сейчас болею, у меня корона, температура, все очень плохо, но контент нужно записывать, вышел кейс, и так символично кейс в мой DR вышел, ну то есть надо записывать по-любому, 15 контейнеров мы купили, а, что по скинам тут лежит, посмотрим, чуть там кашель будет какой-то, еще под, что-то подобное, извиняюсь заранее, я болею, все-таки напомню Калашек. Кстати, калаш крутой из тайного калаша. МП9. Ну, МП9, кстати, единорог. Блин, ну, я не думаю, что он будет стоить... Кстати, дорого, наверное, как Кайман плюс-минус. Вот калаш действительно интересный. Калаш реально интересный, и я не знаю даже, сколько он сейчас стоит. Ну, наверное, дофига. МП7. Это я, кстати, видел в тех работах, которые были представленными авторами. Дальше. Фамас. Ну, тоже ничего такого. Все прикольный. Фамас. Блин, скины мне на самом деле тут нравятся. Это, насколько я знаю, русского автора работа. с Рабузиками. могу ошибаться, но, по-моему, да Скин тоже очень интересный Пока что даже ничего, на самом деле, засрать нельзя, потому что, ну, реально, скины а, годные Юспик, похоже, кстати, чем-то на Bloodsport, но ну, юсп тоже неплохой а Дальше XM, ну, уже такое себе, на самом-то деле, ничего интересного Мочка. Так, Мочка, вот М-очка, <laughs> в принципе, прикольная ну, как бы тоже ничего такого крутого нет. ну, ем, кстати, даже тянет может на какое-то тайное качество, не знаю. Дальше скорострелка, Тро тропическая такая раскраска, прикольно. А, дальше Савидов. Вот Савидов, кстати, очень интересно сделано в стиле какой-то карты, я так понимаю. Блин, Савидов реально крутой. А, давай дальше. Дальше Скар у нас идет. Так Скар, ну даже смотреть не хочу, такой себе тут. Пошла армейка, и армейку смотреть, ну, на самом деле, уже не хочется. Пятый. Так, дальше маг. Кстати, очень крутой Мак 7 Хоть и армейка, но реально классный Мак 7 Блин, мне даже нравится. Лус-вин. Прикольная тема. Это, блин, ну, реально Мак крутой. Хоть и армейка, но Мак сделан реально круто. Мак 10 Ой, Мак. подожди. Мак, да, все правильно я. Дурачок просто. Мак 10 тоже интересно, как будто... Блин, как будто, знаешь, какие-то демоны в стакане застряли. <смех> Даже прикольно. А, и 5-7. Ну, скины тут достойные. Скины на самом деле достойные. А, покупаем сразу 15 ключей, 2700. В общем, на ролик потрачено где-то в районе 20 тысяч рублей, я так думаю. Ребят, ну что, поехали. <смех> Поддержите лукусом. Реально дорогой видосик, 15 кейс, ну дорого. Поехали. Первый контейнер. А, сейчас будет очень классно, если выпадет что-то тайное. Ножики. А, ножики мне вообще давно с кейс не выпадали. Так, ну, сказал красивый скин, и выпал красивый скин, круто. Еще, ребят, забегая вперед, скажу, ролик без монтажа, монтажер спит, ролик придется выложить без монтажа, ну, чтобы как можно быстрее, чтобы все-таки успеть собрать просмотры. Кстати, еще хочу сказать, что можете открывать кейсы так же, как и я, но не внося своих денег. Так, понятно, 800 рублей меняем на копье. В прикрепе будет очень много халявных ссылок, Можете по ним переходить, ловить халяву и в дальнейшем покупать вот такие кейсики. Чего я не советую. В кейс реально не советую открывать. Ну, я тут как бы... ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Что нам докатилось-то? Что нам докатилось, правда, после полевых? Сколько он сейчас стоит на торговой площадке? Я думаю, это дело все есть сразу смысл сливать. А стоит он 2000 рублей. Слушай, 2400. Я его сразу продам. Я его, я его моментально продам как можно дешевле, чтобы его сразу купили. Сейчас будут говорить, что ты делаешь? Можно было дороже продать? Ну, ребят, главное, чтобы все это дело купили. Так, неплохо. Фамас есть? Хочется нож. Вот реально, хочется нож, либо коллаж, Потому что, ну, 20к рублей как бы инвестировано в эту историю. Ну, давай, будем рассчитывать на советов. Блин, ну, что могу сказать, скины тут реально красивые. Вот скины тут реально достойные, мне прям нравится, может быть, кто-то скажет кал, но я скажу, это зачет, это очень круто на самом деле, крутые работы, мне прям нравится. Так, пролетели береты и выпадает уже статрек, кстати, ради интереса чекать цены, я сейчас пару секунд буквально введу пароли телефона, чтобы сразу продать ФАМАС, все это делается, знаешь, в формате стрима что монтажа тут никакого не будет. Так, Фамос, кстати, 444. Блин, были бы все четверки, было бы круто. Сколько такой стоит? Вот просто интересно сейчас есть, я думаю, такие же люди, как и я, которым интересно узнать прайсы. Стой. А, 400 рублей мне показалось, его еще нету. Ну ладно, это мы потом с этим всем разберемся. Но Фамос я все-таки хочу продать как можно, как можно скорее и быстрее. Кстати, на ролике даже рекламы никакой не будет. Потому что, ну, блин. Просто банально я не успею вставить и все-таки сделаем, знаешь. На совесть. Видосик, статрековский... Э, статрековская скорострелка после полета. Блин, ну пока что ширпотреб. В принципе, по сценарию CSGO все идет как обычно. Ничего крутого не выпадает. Прикинь сейчас нож. Блин, ну да. Все по канону Counter-Strike Global Offensive. Фух, поэтому я и говорил, ребят, лучше на сайтах открывать. Кейс стоит сейчас 800 рублей. Ну и дроп, как бы с него тоже стоит, соответственно, дорого. Ну, блин, кстати, неплохо, но он пошарпанный, правда, весь, но тем не менее, тем не менее, статрековские скины падают, это, конечно, радует. Так, давай дальше, у нас не так много контейнеров осталось, но я все-таки надеюсь на ножик, на калаш или, ну, или на что-нибудь еще годное по типу Фомасап, что, ну, все-таки скины эти стоят денег, еще один МАК-10, блин, такая себе история, хотя бы еще один Фомас, чтобы не такой большой минус был. Я вот не знаю, кто-то столько же кейсов уже, сколько я открыл или нет. Типа 15 кейсов, это реально дофига. 5-7 а, статрековский, опять же, после полевых испытаний, блин. Но нам выпало уже... Уже фактически вся армейка нам дропнулась. Это ролик, знаешь, цель выбить всю армейку с нового кейса. Ну, будем рассчитывать и надеяться на все-таки годный дроп. Блин, ну одно и то же падает. Это не Трековская. у нас остается 4 кейса, вот и реально какой шанс того, что сейчас вот с этого кейса выпадет что-то такое. А прикинь, 4 калаша, ну или хотя бы череда мп 9 и калаш, вообще было бы здорово. Ну давай, будем рассчитывать все-таки хотя бы, может быть, на эмочку? Эмочка неплохая, можно хотя бы эмочку? 3 кейса, давай, 3 кейса, МК, -ка, калаш и мп 9 Ну, можно за место мп 9 нож, не расстроюсь. Даже не пролетает ничего красного. Блин, хотя бы... Ну, нет, если бы пролетело, это вообще было бы максимально обидно. Потому что, ну... Было такое. Было такое, когда вышел новый кейс. Вот предпоследний. Не, не предпоследний, а последний кейс. Там тайное пролетела, Вот это было реально обидно. Но остается последний кейсик. Серьезно. Последний кейс. Рассчитываем на годный. Дроп. Давай, калаш просто. Пожалуйста. Вот пусть он дропнется. Статрековский калаш. И все. Вот. Статрековский калаш. Даже можно закаленку, но статрековский калаш хочется. Давай. Но ну, я уверен, что кал. Да. Давай из этого сделаем контракт. Я не знаю, хватит ли у меня скинов. Но хотелось бы все-таки, чтобы скинов хватило. Так. Аук чума. Это все мы заряжаем в контракт. Я не знаю сейчас, сколько здесь скинов получится. Можно, кстати... Юспик засунуть. <смех> блин, юспик не знаю. Давай юспик засунем по приколу, чего нет? Черный лотос, кстати. Хищные воды. Не, на ну черный, черный лотос не буду. Юспик засуну, и нормально. Согласен, поехали. Блять. А вот это было обидно. Я не знаю, сейчас из статрековских попробуем. Может, статрек скины у меня какие-то есть? Так, у нас всем скинов. У нас не хватает статрек скинов, блин. Ну, окей, давай еще контракты из армейки сделаем. Опять же, вопрос, хватит ли сейчас скинов. Ну, 9 скинов. Блин, ну, снаряжение не хочу, сохранение тоже. Короче, на этом все. Я думаю, еще залью как минимум один опенкейс, потому что хочется еще подкрывать. Думаю, на канале будет два ролика. Но пока что как-то вот так. Ни о чем, в принципе. Как и всегда, блин, обидно. Но спасибо за просмотр. Можете поддержать лайком всю эту историю. Но, честно очень. Нет, да, будут по-любому еще ролики хочется снять. Спасибо всем, всем пока.